Телефон вечно падает. Да, кобик. Да, нет, больше дред да, все. Да нахани нужны. <смех> <смех> Бля. А чё, без дред никак, да? Пацаны... Вам заебись вообще, нет? Mm -mm. Интересно, а вы кто-нибудь слушаете а музыкантов по его прическе на голове вообще? Мне интересно даже стало. Если слушаете, то это клиника, ребята. Сними шапку, сними шапку. Зачем? Шапки заебись. Оо, а -а -а, да пацаны. Ничего я не сбривал, вы что, бнутые? Вот они, вот они, вот они, Я ничего не сбривал, успокойся. This is the trick, little trick. Так... Батя, вы появились, да? Ладно, пацаны. Артемыч, а ты подумал, я тоже дред сбрил? каш без дредов тоже заебись. Я вообще даже, говорит, об этом не думал. Я тебя понял, брат. Пацаны, обнял вас, я пойду, что по делам, у меня куча дел сегодня. Обнимашки.